Всем привет! С вами Рума, и сегодня продолжим говорить, до негладь. Я только что там почистил все места, и в тот же самый день, в котором я снял прошлый выпуск, вот этот, что мы там в школу попали, я начал сразу же снимать следующий. Так как я хочу поиграть нормально. вот все, мы нашли ящики с Антазином. So Что за труп? Все, я нашел твой Антазин, все! Ч ⁇ это? Вот много антози... А, нет, там пусто. Ну вот твой антозин, порошок. Вс ⁇ я нашел. Там зомби внутри. Так, давайте закроемся, а то там зомби еще. Шкафчик. Что тут у нас? Металлические детали. И еще мобильник. Ну все, я нашел твой энтазин. А не, это он весь открытый, уже видно все. Ну а это что, разве не антазин? Короче, нет. Так, это биология у нас, и мы туда можем попасть. Блин, да как-то по детскому слишком детском, биология. Ну, хотя, что-то такого. А, задвинуть обратно. Тут у нас тут скелеты... Надо, у меня дома. Гвозди, силовой кабель, тут у нас изолента. Блин, тут музыка страшная. Ну что ж ты страшная такая музыка. Ты стра. Все, тут нету зомби. Зато тут есть мухи. Ну, мне лично только посмотреть, что здесь у нас есть. Так, водички попить нельзя. А -а -а -а, обязательно в какой-то подвал идти? Вау! О, здесь много чего обыскать можно. 6 гривен! Все, мы богаты. <турган> Блин, в общем, теперь все будут люди в этом подвале из этого... Э, так, этого э, какого-то человека, я забыл, как его зовут, как-то Тамир, я не помню, как его зовут. Офигеть, ничего себе. Блин, на нас напали. Вау Блин, быстрее, погодите Сгорите, быстрее, я вас проверю И все Ладно, что у нас в кувалде 69, можно разобрать гори гори гори да гори быстрее сейчас зомби набегут а ночевать здесь нельзя они включили сигналку так грубый клевец разбираем быстрее о, тот э. же. Нафу! Наконец. -то. Не зря я скрафтил. Зря я скрафтил этот коктейль молотого. Да блин! Иди сюда так. О, Сколько у него великолепных сурикенов! Спасибо! Я их буду использовать тоже! Ого! Ничего себе! Сколько тут всего полезного! Это, это, это, ты чё, что, дурак что-ли? Хотя не помешало бы великолепной сюрикенке донуть в это, оно бы ворвануло. Опять великолепный сюрикен. Так, нож-крюк сколько? 59. Вообще разбираем. Это обязательно надо разбирать. И этот чувак нормально открыть не мог. Вообще дебил. Да блин, что вы меня туда-сюда гоняете? Хватит. Тут же враги везде обитают. У меня сколько, сколько как скоро как молотого не хватит. Зато много тут припасов. Так, теперь у нас, смотрите, мы скоро можем э, скрафтить экспалибур, так как у нас больше жестянок становится. Так, давайте птички обязательно накрафтим, так как этих много тут чуваков. аптечек. Ничего. Блин. Так, давай-давай-давай-давай-давай. Быстрей-быстрей. Все обследуем. Надо все обследовать. Тут много вещей. Ой, фу, не по трупам же! Едут на второй этаж. Вот второй этаж. Стойте. Фу, это женский. Фу, я в него заходил, я и не знал. Здрасте, мистер. Скелет. Так, туда войти нельзя, надо быстро все делать, так как тут э, теперь много людей. Ну, там зомбар, я тебе не открою. Размечтался. А как мне туда попасть? В общем, я нашел, вот, смотрите, в общем, сейчас по карте покажу. Я нашел лестницу. Продолжаем. Вот здесь, где нас подпалили, вот... В общем... Где нас чувак тут кинул коктейль молотом, мы вот так пробежали, и, оказывается, надо сюда. И, в общем, таким образом мы попадаем на второй этаж с другой стороны. Там у меня дядька пробежал, нас испугался. Здрасте. вы ч, же выбили, выбили дверь? Ч? дверь выбивать? Кто Шел, выбивать двери? Чужих! Вам! Людей! Просто много. Не подходи ты к ним. Стойте, стойте, стойте. Мы можем скрабдить еще? Можем. так все, теперь у меня есть кувалда 70 разбираем грубый клевец разбираем садовый серп 81 и... оставляем так у тебя было деньги и армейская лопата 52 ну тогда я ее только разбирать э, буду то что мне сейчас часто металлические детали будут пригодиться Всегда крафти коктейль Молотова на этой миссии. Не надо лучше... Не надо ломать оружки, пусть лучше скрафтить вот коктейль Молотова, кидануть и все, они подпалятся. Это я вам честно теперь говорю. Это мой, моя подсказка, как пройти этот хорошо уровень. Что за ключи? Эй, подбери! Блин, что-то в глаз мне попало. Я думал, Мишка, э, не мишка, а охранник. Такой. Ура, да. Блин. Ключ! Вс ⁇ я нашел ключ, вс ⁇ Прикольно. Вс ⁇ я нашел ключ, чем вам не ключ? Вс ⁇ Дяди хозяйки, тети хозяйки ругаться будут. Зачем выбивать? Горите себе хорошенько, а я пока посмотрю, что тут у вас есть. Алкоголь. Так, давайте пока есть время скрафтим уже аптечки. Коктейль молотого пока не надо, лучше пока скрафтить аптечки. Коктейль молотого у нас было еще несколько штук. Еще три штуки, это многовато, я думаю, хватит на толпы людей, такие на нас будут нападать, так что... Алкоголь, еще алкоголь. Ну теперь ладно, вот теперь скрафтим. Вот теперь я скрафчу коктейль молотого. А птичек у нас восемь, этого норма. выбивать двери вы уже задолбали это он так танцует мне показалось это он так танцевал такой танцы уже потемнело блин блин не тушись не тушись ладно у меня великолепные сурикены есть Блин, я забыл. Что этого? Надо быть Спасибо вам, за очки ловкости. А нет, дверь уже выбита. делал небось взял воду с туалета пил его вот так ему плохо стало и взорвался какие-то ключи слишком гигантские нет честно это зомби или люди Ой! все я понял это зомби Ой, нет, не чини, блин! Закрывай! Закрывай! Гадкий взрывающийся! Jade. Give me a hand here, you? Yes, yeah, sir. Sure. God, Crane, you're such an old. Why don't you just get it? You here we are, come get us. Hey, sometimes there's nothing wrong with the direct approach. Holy shit. That's plastic explosives, right? you take this stuff and you back to the tower. I'll deal with these assholes. Don't be ridiculous. We'll fight them together. And hmm? risk letting them keep this much ordnance? No, just go. I got this. Meet me back at the tower. Promise me you won't let Rahim get that high. What? Yeah, of course. I promise. I promise. Just go. джейд пройдет там сквозь зомби мне интересно у, у меня все сурикены есть давайте замораживающие сейчас то что сейчас замораживающие потому что сейчас как бы есть многие виды зомби тут зачем тому входа стоять так она забрала взрывчатку Чувак, все горит. Это хорошо. Чего? А кто там еще есть? А кто еще? Ч ⁇ он там стоит? Все? О, у нас есть великолепные... Великолепные? Великолепные сурикены. Ой, блин! Заодно испытали сурикены Так, теперь у нас есть армейская лопата Можем ее разобрать Кувалда, 71, все равно разберем Не серп нравится Ну сейчас как бы Не, ну пока я не хочу еще Так, у меня пока дубинка какая У которой 84 урона Я думаю, этого нормально А у серпа все равно 81, поменьше потом возьмем, если что, крикетную биту. Так, а тебя обследовал, тебя обследовал я, а тебя нет. Садовый серп тоже 81, но ок. Так, что здесь у нас? Ай, блин, я не туда побежал. Надо сюда. Все, теперь мы покинем школу. Ура, уроки кончились, ура. Ладно, давайте вернемся в башню и будем заканчивать. Печать за фигня. Типа меня испугался, сказал другому, на, иди побей его, вот лети туда, побей его, я его боюсь, да? Okay. Эм, блин. И мы will, but right now let's deal with these explosives, okay? Okay, listen. I'll give the explosives to Saeed and you talk to Rahim. Make sure he stays away from that hive. We'll do. Don't worry. Don't worry. Right. Что? Что случилось? Типа утро наступило. Где-то зомби ходят. Но все равно как? Я всю ночь выиграл. Офигеть! Даже просто классно. Все. И грибочки пособираем. Ладно, все, добежим до башни и будем заканчивать. Ну, прикольно. Впервые я выиграл всю ночь. Ой, здрасте. Так, и сколько теперь у нас? Ну, у нас теперь просто куча. У нас сейчас седьмой уже уровень, кстати. А, кстати, нам должны дать... Новый предмет за седьмой уровень выживаемости. Не буду я активировать цветовую ловушку. Ладно, активирую. Хотя она рассчитана всего лишь на прыгунов. Ну и что? Мне реально, мне, ну мы, реально, мне эта миссия со школы реально понравилась, прикольная, мне очень понравилось в этой школе учиться, это была прикольная школа, Ледяная статуя. Все, и пробрались, и нас этот голевун не заметил. Ну, я сейчас драться ни с кем не хочу, это займет время у видео. Я хочу лично сейчас дойти обратно к нам э, в башню и заканчивать на этом уже видео. Весь мой план за все лето. ха, -ха! Кстати, вот этот зомби зеленый которого, и который нас испугался на крышу залез, и своего братишку позвал, чтобы он побил меня. То, что он меня испугался, он, кстати, э это он и есть бегун. Он и есть бегун. Корейн, А может и нет. <связь> Легко сказано. Мужик, отвали. Хватит со мной тут. И что будет, если я открою игру другим игрокам? Я не знаю, зачем открывать э, другим игрокам, если я сам поводу проходить. С кем мне проходить? привет! Я думал, это он мне. Эй, мой друг! Эй, мой друг! Эй, мой друг! И сейчас, в общем, я прочитал, мы. У нас, наверное, следующая миссия будет идти с Арахимом в гнездо прыгунов. А, блин, я такой, что? Так, чувак, что у тебя теперь есть? Теперь у тебя медный нож. У него 57, а у монтировки 120. Что жизнь такая? Как то что жизнь такая? Ключ какой-то, какой-то топор, у которого 126. А, а, сколько, сколько, сколько с меня снимет? Ломик 92. Тут лучше есть? Не, лучше тут больше нет. Ну, монтировка. Нет, он даже лучше этой монтировки. Давайте мне топор. Какой-то, в общем, ключ мы еще выучили, сборку. Давайте посмотрим его. Ну, мы его пока скрафтить... А, нет, мы его скрафтить можем. И на что мы его скрафтим? 13 урона! Офигеть! Теперь у нас много урона. Теперь у нас 139 урона. Ну, ладно, в общем, не буду тянуть. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Рома. Всем пока! Сегодня мы играли в «Doing Life».